Торговая марка Art of Choice представляет массажный стол Dio. Это двухсекционный алюминиевый массажный стол. Модель Dio представлена в нескольких цветовых вариантах. Массажный стол раскладывается в течение нескольких секунд. Система металлических тросов уравновешивает конструкцию и придает столу необходимую устойчивость. Каркас массажного стола изготовлен из высококачественного алюминия, который имеет высокую прочность и обеспечивает конструкции максимальную надежность и устойчивость. Ножки стола регулируются по высоте и фиксируются в нужном положении. Покрытие массажного стола DIO изготавливается из прочной и износоустойчивой ПВХ кожи высокого качества, которая влага и масло непроницаема, а также легко очищается от загрязнений. Все места крепления покрытия к раме внутри стола скрыты под декоративной лентой, что вносит существенный вклад в общую эстетику массажного стола. Амортизационный слой из пенополиуретана высокой плотности придает рабочей поверхности отличную упругость и предоставляет пациенту необходимый комфорт при получении массажных процедур. В рабочей поверхности стола имеется вырез для лица, который закрывается мягкой вставкой. В комплект массажного стола Дио входит съемный подголовник с подушкой для лица, съемные подлокотники и подвесная полочка для рук. Подголовник легко устанавливается, он имеет регулировку угла наклона и надежную фиксацию в нужном положении. К подголовнику при помощи ремней крепится полочка для рук, которая устанавливается на необходимой высоте. При складывании массажного стола внутри него можно разместить все дополнительные аксессуары. В закрытом положении стол фиксируется надежными замками. Стол помещается в сумку для транспортировки и хранения, которая также входит в комплект массажного стола Dio. Благодаря небольшому весу конструкции алюминиевые столы Art of Choice легки при переноске.